советов для начинающих водителей к сожалению большинство водителей не знают как правильно садиться в автомобиль и делают это по-разному вариант посадки является правильным. Некоторые диванные эксперты сейчас могут возразить, мол, данный способ посадки является исключительно женским, потому как так садятся только девочки в юбках. Но настоящие опытные водители используют именно такой способ посадки. В первых двух случаях вы неустойчиво стоите на ногах и у вас заняты руки, поэтому посадка будет неудобной. А при сильном порыве ветра вы не сможете удержать дверь, что привлечет за собой падение и травмирование. Чёрт, побери! При условии плохой погоды, снег, грязь, любой водитель не хочет испачкать салон своего автомобиля. Поэтому, так или иначе, используют именно такой способ посадки. При этом не забывает сбить грязь с обуви. Поэтому запомните, только такая посадка в автомобиль является самой безопасной и правильной. Для всего необходимо занять удобное положение в кресле. Для этого отрегулируйте сиденье так, чтобы ваши ноги могли доставать до педалей, а руки могли дотянуться ко всем необходимым кнопкам и рычагам управления. Ваши ноги должны плотно лежать на подушке сидения. Никаких зазоров быть не должно. Убедившись, что рычаг стояночного тормоза затянут, попробуйте левой ногой до упора выжать педаль сцепления, а правой ногой поочередно воздействуйте на педаль тормоза и газа. Ваши ноги не должны тянуться за педалями, но в тот же момент не должны быть излишне согнуты, поэтому займите такое положение, при котором ваши колени не будут упираться ни в панель приборов, ни в рулевое колесо. Угол наклона спинки сиденья должен быть такой, чтобы ваши запястья лежали на рулевом колесе, а расстояние в нижней точке между рулевым колесом и ногами было равно размеру вашего кулака. При необходимости вы можете отрегулировать рулевое колесо по высоте и по вылету. Когда вы держитесь за руль двумя руками, пользуйтесь правилом 9-3. Ваши локти при этом должны быть немного согнуты, что предотвращает возможность возникновения усталости в руках. И именно в таком положении вы сможете быстро отреагировать на любую ситуацию и уверенно управлять автомобилем. Конечно же, не забудьте настроить под себя все зеркала заднего вида. И обязательно пристегнитесь. Если в вашем автомобиле находятся пассажиры, также проконтролируйте этот момент. Безопасность превыше всего. При правильной посадке вам будет удобно ехать, и вы не устанете за рулем. А что так можно было, что ли? Как правильно завести автомобиль? Как бы просто это не звучало, но некоторые этого не знают. Для того, чтобы завести автомобиль, для начала Нужно в него сесть. Проверяем, затянут ли ручник. На механической коробке передач ход рукоятки переключения скоростей должен быть большой. То есть она должна стоять на нейтральной передаче. Если автомобиль стоит на скорости, то ход рукоятки будет маленький. В случае автоматической коробки передач рычаг должен находиться в режиме паркинг, либо в нейтральном положении. При любом другом автомобиль просто не заведется. Выжимаем педаль тормоза и нажимаем кнопку запуска двигателя. Вот и все. Автомобиль готов к движению. Изи! Итак, вставляем ключ в замок зажигания. Левой ногой выжимаем до упора педаль сцепления, поворачиваем ключ и заводим двигатель. После чего плавно убираем левую ногу с педали сцепления, именно плавно, потому как если вдруг автомобиль стоит на передаче и вы резко бросите педаль сцепления, то он дернется вперед и наверняка зацепит впереди стоящий автомобиль. Кстати, некоторые водители, в том числе и я, на механической коробке передач, перед тем как завести двигатель вместе с педалью сцепления, выжимают педаль тормоза, после чего заводят двигатель. Это своего рода перестраховка, которая никогда не бывает лишним. Это лайк, господа? Лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, в зависимости от ситуации, но зачастую это левый сигнал поворота, поскольку у нас в стороне движение правостороннее и автомобиль зачастую припаркован с правой стороны. И для того, чтобы дать понять остальным участникам дорожного движения, что этот автомобиль собирается двигаться, левый указатель поворота прекрасно это показывает. Дальше нам необходимо убедиться в безопасности предстоящего маневра. Для этого необходимо посмотреть по всем зеркалам заднего вида, нет ли никаких помех попутно движущегося транспорта, который может нам помешать начать движение, либо чего-то еще. В случае их отсутствия включаем первую передачу, отпускаем ручник и начинаем медленно и плавно отпускать педаль сцепления. Как только автомобиль начал движение, плавно убираем ногу с педали сцепления и работаем с педалью газа. Не нужно вдавливать педаль в пол, плавно работаем со всеми педалями, газ, тормоз, сцепление, при этом следим за показателями оборотов двигателя, которые не должны превышать полутора двух тысяч оборотов. Мало. Много. Много. В случае с автоматической коробкой передач что сводится к работе с двумя педалями и только правой ногой. Левая педаль тормоз. Правая педаль – газ. И, пожалуйста, не путайте. Левая нога не участвует в управлении автомобилем и должна все время находиться на специальной площадке, которая является вашей точкой опоры. После того, как вы завели автомобиль и пристегнулись, а ваша правая нога все так же нажимает на педаль тормоза, точно так же, как и в случае с механической коробкой передач, перед началом движения включаем левый или правый указатель поворота по ситуации, смотрим по зеркалам, и убеждаемся в безопасности предстоящего маневра. И если нам ничего не мешает, переводим селектор переключения передач в режим Drive, который отображается буквой D, отпускаем ручник и медленно и плавно начинаем отпускать педаль тормоза. Автомобиль при этом начинает движение. Напоминаю, при использовании автоматической коробки передач, ваша левая нога все время должна быть на специальной площадке. Никаких попыток нажать левой ногой на одну из педалей быть не должно. Эта привычка может остаться у водителей, которые долгое время ездили на механике. Поэтому, пожалуйста, контролируйте этот момент. О, нифига, тут три педали. Понятно. Любая коробка переключения передач имеет вот такой рычаг, он называется селектор переключения передач. В случае механической коробки на селекторе отображены все передачи и их положение. Задняя передача может быть как в конце, так и в начале, но это не важно, поскольку принцип ее включения абсолютно одинаков. Когда коробка переключения находится на нейтральной передаче, то ход селектора будет большой, и это касается любого автомобиля на механике. Селектор устроен таким образом, что по умолчанию на нейтралке он стоит между третьей и четвертой передачей. При использовании автоматической коробки вы также увидите расположение всех передач. На механике для включения передачи необходимо левой ногой выжать педаль сцепления и продвинуть рычаг в нужное положение, в зависимости от того, какую передачу вы хотите включить. Даже если вы включите заднюю передачу, при ее выключении рычаг самостоятельно вернется в нейтральное положение между третьей и четвертым передачами. Перед переключением передачи, а точнее перед выжиманием педали сцепления, не забывайте снимать ногу с педали газа. Переход на высшую или низшую передачу должен осуществляться на холостом ходу. При наличии автоматической коробки передач в вашем автомобиле все вышеуказанные действия для механики за вас будет делать автомат. Для ускорения вам необходимо лишь использовать педаль газа, а для торможения педаль тормоза. В данном автомобиле Suzuki Vitara присутствует дополнительная возможность для работы с коробкой передач, которая одним нажатием переводит автомобиль в режим, необходимый для использования в определенный момент. Спорт режим, режим снег-грязь или стандартный автоматический. Главное правило при использовании любой коробки передач, будь то механика или автомат. Не делайте никаких резких движений педалями. Ну что, завожу? Полное цепление, мы уезжаем. Единственное правило для всех коробок передач. Для плавного разгона необходимо плавно работать со всеми педалями. Будь то сцепление на механике или тормоз на автомате. И после начала движения аккуратно нажимайте на педаль газа. И у вас все получится. Получилось! Получилось! При резком торможении автомобиль может пойти в занос. Особенно это опасно в осенние и зимние периоды, когда идет снег или дождь. Необходимо нажимать плавно на педаль тормоза. Тогда и автомобиль будет плавно останавливаться. Хорошо. Перед началом торможения никогда не выжимайте педаль сцепления и не выключайте передачу. Избегайте движения накатом не только на горных дорогах и крутых спусках, как того требует ПДД, но даже и на ровной сухой дороге, ведь эффективность торможения при этом снижается, а тормозной путь увеличивается. Очень прошу! Не слушайте советчиков, которые рассказывают вам истории об экономии топлива при движении с выключенным сцеплением или передачей. Такая экономия была в автомобилях наших дедушек, двигатели которых были карбюраторными. Именно в карбюраторе создавалась воздушно-топливная смесь и регулировался ее расход. В настоящее время все современные автомобили оснащены инжекторными двигателями. Простыми словами. Инжектор – это электронная система подачи топлива, поэтому даже если вы включите нейтралку и проедете так несколько сот метров, на расход это никак не повлияет. А вот ваша безопасность при таком движении будет под вопросом. Поэтому на механической коробке передач сцепление выжимаем уже практически перед самой остановкой автомобиля, только для того, чтобы двигатель не заглох. Да <свы> -мо! После того, как вы завели автомобиль, перевелись электропереключения передач в режим драйв, снялись с ручника, ваши руки во время движения должны все время находиться на руле. Ни в коем случае правая рука не должна находиться на данном рычаге. Как только возникает необходимость в снижении скорости или торможений, ваша правая нога смещается с педали газа на педаль тормоза. И путем плавного нажатия вы останавливаете автомобиль. Придется остановиться? нет. Как нет? на него? Для того, чтобы не мешать другим участникам движения, необходимо научиться двигаться в потоке именно с той скоростью, с которой движется сам поток. Только в этом случае вы не помешаете другим водителям и не получите в свой адрес кучу негативных отзывов. Не кричи. Юленька спокойненько себя ведет, и ты себя спокойненько ведешь. Научитесь пользоваться световыми и звуковыми сигналами, ведь это язык водителя. Существует три категории световых сигналов. Сигналы с световыми приборами, сигналы указателями поворотов и стоп сигнал Один-два сигнала дальним светом фар автомобиля, который приближается к вам сзади по полосе, означает «уступи дорогу, тороплюсь». Помните, что это прежде всего просьба, а не требование. Поэтому, как только вы заметили такой сигнал, не стоит делать резких движений и тут же перестраиваться в соседнюю полосу. Один-два коротких сигнала дальним светом фар, поданные автомобилем, едущим вам навстречу, означает «Внимание! Впереди опасность!», допустим, ДТП или препятствие с ограниченной видимостью. Но зачастую на наших дорогах такой сигнал означает «Внимание! Впереди полиция!». Поблагодарить за такое предупреждение вы можете просто поднятой рукой. Ну, или хотя бы кивнув головой. Один-два коротких сигнала с дальним светом фар, поданные в плотном городском движении, могут иметь уже другое значение. В частности, если он подается автомобилем, который подъезжает по главной дороге или едет навстречу пробке, или же движется сзади по соседней полосе, то такой сигнал означает «вижу». Проезжай, пропускаю. Обычно он используется в ситуациях, когда по правилам водитель уступать не обязан. Но таким образом он просто хочет помочь коллеге. Длительное включение дальнего света фар водителям автомобиля, который подъезжает со второстепенной дороги, выезжает со двора или просто едет вам навстречу, означает просьбу. Пропустите, пожалуйста. Таким образом, водитель просит предоставить преимущество в движении, если он находится в неудобном или опасном для себя положении. 2-3 мигания аварийной сигнализации означают знак благодарности. Спасибо. Такой сигнал адресуется тем, кто пропустил вас впереди себя или притормозил предоставив вам возможность безопасно перестроиться. Включение аварийки во время движения или при резком торможении означает всем внимание, впереди опасность. На такой сигнал водители автомобилей, особенно движущихся сзади, должны отреагировать снижением скорости. А в случае, если он был подан одновременно с резким торможением, то и остальным водителям, необходимо затормозить. Кстати, немногие знают, что современные автомобили оборудованы системами безопасности, в том числе и автоматическим включением аварийной световой сигнализации при резком торможении. Такие системы уже давно используются и в нашей подопытной Suzuki Витара. Два-три мигания правым поворотом на трассе, которые подаются для транспортных средств, едущих позади, означают «Дорога на встречной полосе свободна, можете меня обгонять». Такой сигнал чаще всего подают водители большегрузных фур, понимающие, что для обгонных автомобилей необходимо больше места, а водители автомобилей, движущихся сзади, ограничены видимость. После такой подсказки и обгона Принято поблагодарить коллегу аварийка. Два-три мигания левым поворотом в такой же ситуации на трассе, поданные для автомобилей, движущихся позади, противоположны предыдущему. И означает, обгонять нельзя. Встречная полоса занята. Как только появится возможность для обгона, вы получите соответствующий сигнал правым указателем поворота. И не забудьте поблагодарить его коллегу аварийка. Знание таких сигналов упрощает движение, перестроение и даже обгон. Поэтому, если вы совершили не совсем обдуманный маневр и понимаете, что он может вызвать возмущение у водителя, движущегося сзади, извинитесь, моргните аварийкой. Мигание аварийкой, кроме выражения благодарности, может означать и извинение. Но не злоупотребляйте. Аварийка – это не оправдание хамству на дороге. Научитесь правильно парковаться. Для кого-то эта задача покажется крайне сложной и невыполнимой, но этому необходимо обязательно научиться. Научитесь правильно парковаться по зеркалам. А при наличии камеры заднего вида, как в нашем автомобиле Suzuki Витара, ваша парковка будет намного проще. Это были 10 советов для начинающих водителей, зная и соблюдая которые, вы будете намного увереннее чувствовать себя за рулем. Подписывайтесь на наш канал и уже в следующей серии вы узнаете о том, как преодолеть страх вождения?